Привет! Вы на канале Мототек и сегодня у нас обзор нового Дакара X 250. Поехали! Дакар X 250 это не обновленная версия предыдущего Дакара. Это немножко другое ответвление. Здесь иная конструкция рамы, рама стальная. Но в весе, этот мотоцикл весит всего 108 кг. Здесь совершенно новая конструкция всего. Осталось родного только двигатель. Сейчас посмотрим все детально. Обзор сегодня будет немного урезанный, но мы успеем рассмотреть все. Начнем с передней части и потихоньку уйдем назад. Дизайн пластика абсолютно новый. Новое переднее крыло с более рубленными современными формами. Более глубокая оптика установлена. Обновленные защиты рук совершенно иное крепление. Абсолютно новые ручки. Откидываются во всех направлениях обе. Установлен новый алюминиевый руль с переменным сечением в основе своем 28 мм. Также установлена новая приборная панель Кнопки, все влагозащищенное Чтобы понизить вес, компания Геон установила сюда фрезерованные траверсы Переднюю и нижнюю из анодированного алюминия Как вы видим, бак и сиденье абсолютно изменены Теперь вы можете свободно перемещаться вперед, чтобы нагружать переднюю ось Подвеска абсолютно новая Здесь установлены э, перья фирмы Fastace с полным набором регулировок. Они легче от предыдущих. Если не ошибаюсь, диаметр пера 47 мм. Перейдем к колесу. Оба цинодированы алюминия. Крашеные спицы с э, алюминиевыми колпачками. Оранжевого цвета. Очень эффектно смотрятся. Хаб также алюминиевый. Тормоз лепесткового типа. Так, Двигатель мы видим. Это стандарт на 28 лошадиных сил. За отвечает карбюратор фирмы Немото. Имеет настройку холостого хода и качество смеси. Что интересно, он переменного разрежения заслонка управляется тросом газа напрямую. КПП шестиступенчатая, как и в прошлом Дакаре. Цепь 520 бессальниковая, марки Афам. Тормозные шланги все армированы, что передняя, что задняя, черного цвета. На раме есть накладки, чтобы не стиралось. В мотоцикле использовано очень много алюми алюминиевых элементов. Тормозная лапка, заводная лапка КПП, все алюминиевая. Патрубки силиконовые установлены, выдержат большее давление. Ну, Опять же повторюсь, мотор тот же, что и на обычном Дакаре на 28 лошадей. Установлено два радиатора. В очень интересном месте расположен замок зажигания. Вот здесь он спрятан. Выхлопная система из нержавейки, облегченная, установлен радиатор системы мегабумб. Банка также облегченная идет и имеет сочный звук. Это сейчас запустим. Задний подрамник выполнен из легкосплавного материала подрамник и маятник сзади также черные спицы, оранжевые колпачки алюминиевый хаб звезда мы видим на 52 зуба увеличенная стоит из анодированного фрезерованного алюминия тормоз однопоршневой с лепестковым диском работает, покрышки с разными грунтозацепами, чисто кроссовые марки CST, эта марка уже успела себя зарекомендовать Задняя подвеска это моноамортизатор фирмы Faste. Пневмогидравлический с баллоном для подкачки. Работает через пролинг из легкосплавных материалов, выполнены все рычаги. Имеет полный набор регулировок. Воздушный фильтр грибкового типа находится под этой крышкой. Она на защелках просто вынимается, просто моется. Команда ION с целью снижения веса установила в этот мотоцикл литионовый аккумулятор. Он и эффективен и мало весит, и также долгосрочен. Для особо требовательных клиентов можно заказать опцию установки инжекторного впрыска. Там у вас будет выбор трех топливных карт. Это Эко, Спорт и Компетишн. Подписывайтесь на наш канал. Палец вверх. Пока!